Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, такой наш упал, нахуй разбил. Сегодня обзора не будет. Копим, копим 100 тысяч еще, нахуй. Всем привет, друзья. Сегодня проведем обзор на новый iPad Pro 2020 года выпуска. Поговорим, чем он полезен туту мастеру и каким образом оптимизирует время в нашем бизнесе. Сразу с лету залетаем в Инстаграм и подписываемся, ведь именно там я выкладываю свои татуировочки. Конечно же, подписываемся на наш канал, обязательно а ставим колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Ставим лайки. Пишем комментарии. Погнали! Для начала поговорим о цене. Для вас приготовил очень интересные расчеты. Это 11-дюймовый iPad Pro 2020 года, второго поколения, версия на 512 ГБ. Эта версия без сим-карты, так как она мне не нужна. Вместе с аксессуарами, то есть пенсилом, данный iPad мне обошелся в 110 тысяч рублей. Так как мы тут у мастера и в основном на этом iPad рисуем, следовательно, он заменяет нам все художественные материалы и инструменты, которые нам больше покупать не надо. До покупки своего первого iPad а я каждый месяц тратил на художественные материалы и принадлежности в основном 3-5 тысяч рублей. Предыдущая версия iPad а прослужила мне iPad а, 3 года. Следовательно, я понимаю, что данный iPad мне прослужит не меньше. Делаем небольшие расчеты. 3 года — это у нас 36 месяцев. В месяц мы тратим от 3 до 5 тысяч рублей. Получается то, что данный iPad нам будет даже дешевле, чем мы будем покупать эти инструменты. Каждый месяц. Также рисуя обычными художественными материалами, я сталкивался с огромным количеством проблем. Во-первых, я живу в небольшом городе, у нас нет специализированных художественных магазинов. Следовательно, все маркеры, линеры, карандаши я либо заказывал из интернета, либо покупал, когда находился в крупных городах. При, всем при этом ты рисуешь эскиз, у тебя заканчивается маркер. Все, ты встал. Тебе нужно ждать, пока к тебе придет твоя посылочка из художественного магазина, ты ее распакуешь и продолжишь свой эскиз. Клиент не будет ждать неделю, а то и две, пока к тебе придет твой единственный маркер, которым ты доделаешь ему проект. При всем при этом постоянно огромная куча бумаги, карандашей, красок. Это доставляло огромные неудобства. По дизайну тут, как всегда, все модно, классно. Но эта же техника Apple, она нас еще никогда не подводила. Имеет угловатые формы, в руках максимально комфортно и удобно себя чувствует. Видно сразу обновленную камеру, о ней мы поговорим чуть позже. Данный iPad есть в двух цветах, серый космос и серебристый. Как видите, у меня серебристый. Поговаривают, что данный iPad имеет очень хрупкий корпус, то есть он гнется, ломается. Проверять, конечно, мы это все дело не будем, но я настоятельно рекомендую использовать подобную технику в специальных защитных чехлах. Также у него очень нежное стекло, поэтому обязательно клей защитный. Также на этом iPad отсутствует стандартный вход для наушников. В принципе, Кому оно надо? все пользуются уже беспроводными. Почему в кадре появился мой старый iPad 2017 года? Сейчас мы поговорим про удобство работы конкретно с Pencil. То есть на старом iPad Pencil никим образом не магнитился к корпусу, тем самым мы могли спокойно и просто потерять данный девайс, что я уже однажды сделал. На новом iPad Pencil у нас примагнится к корпусу, тем самым еще и дополнительно его заряжает. Следовательно, мы не просто порисовали, убрали карандаш, а еще автоматически его поставили на зарядку. Следовательно, здесь у нас идет практически бесконечный заряд. На старом же девайсе нам необходимо было эту пимпочку и таким образом вставить его в iPad для зарядки. Порисовал полчасика, потом вставляешь и ждешь. При этом, не дай бог, ты его как-то уронил, погнул, то есть сломать данный пенсил не составляет вообще никаких проблем. Сразу поговорим, да, по экране новой версии рамки гораздо меньше, потому что отсутствует самая кнопка «Домой». То есть разница есть. Соответственно, нам гораздо будет удобнее работать на новой версии iPad. Ну что, начнем с оптимизации для нашего бизнеса. Начать бы с того, что данный iPad разблокируется при по помощи Face ID, также экономит наше время. При этом можно его разблокировать не только в таком положении, но еще и горизонтально. Также имеется новый вход под зарядку USB Type-C позволяет практически моментально его заряжать, что экономит наше время, а время — деньги. В данном iPad'е стоит последняя версия iOS, то есть на старом iPad'е я не обновлял, потому что он был жестко, начинал тупить. Что мне сразу понравилось в новой версии iPad'а и iOS? то есть Сразу мы берем, тыкаем на экран, и у нас выходят заметки, то есть мы можем здесь записывать все что угодно. Пришел клиент, очень быстро говорит, тараторит, вам необходимо все это быстро записать. Берем и пишем сразу все что угодно. Все это не делается, сохраняться на iPad, после чего мы открываем, смотрим, что конкретно хотел сделать наш клиент. Очень удобненько. Давайте сейчас поговорим про оптимизацию в плане рисования. Если раньше мы покупали кальки, бумаги, всякие маркеры, карандаши, линеры, то сейчас мы пользуемся специальными приложениями для рисования. Сейчас хотелось бы с программы Amaziograph, то есть при помощи которой можно легко и просто нарисовать идеальную симметричную мандулу вообще любой формы. При этом тратить на это буквально 5 минут, когда раньше на это уходили часы. Не дай бог вашему клиенту не понравился ваш эскиз, мы бы рвали бумагу, психовали и тратили бы вновь там, 5, а то и 6 часов. Сейчас просто нажимаем назад, и все это дело стираем и перерисовываем. В данной программе я рисую достаточно редко, в основном использую программу Procreate, о которой мы сейчас более подробно поговорим. Так и предыдущая программа Procreate, Платно и стоит своих денег. Но заплатив один раз, вы сэкономите огромное количество своего времени, что позволит вам выделять время на выходные для того, чтобы быть с семьей, с друзьями или просто потусоваться. Касаемо стоимости, данная программа стоит тысячи рублей, но включает в себя практически безграничное вообще количество разных кистей. То есть как и бесплатных, так и отдельно платные продаются. Можно их скачать, установить, без проблем пользоваться. При всем при этом у нас, как я уже сказал, здесь есть огромная палитра. То есть мы можем подобрать практически, даже не практически, а вообще любой оттенок, который нам необходим. Подобным образом хранятся наши проекты, какие-то зарисовки, дизайны. Вот открываем для примера. С чего хотелось бы сразу начать? В новой версии pencil а есть очень классная функция. С помощью двойного нажатия теперь мы можем переключать с кисти на ластик дополнительно экономить наше время и максимально комфортно. То есть два раза нажали и стерли. Я ждал этой функции, наверное, все три года, пока пользовался предыдущим iPad. Если мы, например, что-то стерли или нарисовали, и нам это не нужно было делать, берем два пальца, тыкаем на экран, и все возвращаются на круги своя. Проекты мы рисуем в слоях. Давайте сейчас более подробно поговорим о них. Находятся они правее нашего ластика. Здесь видно все слои которыми я вообще пользовался. От наброска до практически финальной версии проекта. Давайте сейчас я все это дело уберу, чтобы вам показать, с чего мы начинали. Вот, то есть у нас пустая часть тела. Здесь проекты которые под перекрытие. То есть с чего мы начинаем? Мы начинаем с наброска. То есть первый слой у нас идет набросок. То есть я примерно прикидываю, как у меня будет располагаться объект, что конкретно было, какие-то фоновые элементы. То есть я никогда не рисую сразу чистовую версию, потому что что-то может не получиться, и даже клиента ваша идея может не устроить. То есть мы рисуем набросок, скидываем клиенту, он одобряет и уже продолжаем наше рисование. После чего я делаю дополнительно еще один набросок, но уже более чистовой, чтобы убрать какие-то изъяны, где-то выровнять, доработать. Играемся с фоновыми элементами, да, то есть примерно прикидываем, что как мы можем расположить, и уже после всего этого делаем более чистовой контур. То есть вот у нас есть наш набросок, поверх которого мы уже рисуем и выравниваем, где нам необходима наши контура. То есть контур выглядит подобным образом. То есть в принципе здесь все видно все понятно. Мы уже его подгоняем по размеру, чтобы он четко, классно вписывался в моем случае на предплечье. Ну и уже потом мы приступаем к закрасу нашего дизайна. То есть все элементы да, я рисую в разных слоях для того, чтобы мало ли что-то не понравится. Нужно было перерисовать, чтобы не перерисовывать полностью все, а исправлять только какие-то определенные фрагменты и элементы. Вот. При всем при этом, если, например, нам необходимо изменить там, цвет, например, в моем случае того же платка, я могу просто взять отдельно этот слой, в принципе, поменять цвет на этом платочке. Есть, как это выглядит у нас. Есть, вот у нас есть платок. Берем. И уже играемся. Во-первых, можно изменить только некоторые какие-то фрагменты на этом платке, либо же сделать полностью цвет вообще самого слоя максимально удобно и комфортно. Как я говорил, здесь огромное количество различных кистей, как бесплатных, так и платных. Различные кисти подходят под различные стили рисования. Также есть огромное количество всяких функций дополнительных, об этом мы заставить внимание не будем. Если вам интересно, напишите в комментариях, мы выпустим для вас полноценный мастер-класс по поводу рисования на iPad. Очень полезная функция, которую я использую на всех консультациях, это визуализация проекта для клиента. То есть вы должны понимать, что это вы художник, вы представляете, как она будет выглядеть в будущем. Человек вам пришел с какого-нибудь завода и не знает вообще, что такое татуировка и как она должна смотреться. Как она будет выглядеть, какой масштаб, какие детали. То есть мы берем, фотографируем конечность человека, да, то есть, например, в крупном формате. И прям поверх нее накладываем уже наш готовый проект. Человек сразу понимает, ага, так, такие-то детали здесь будут расположены. Как же это бот выглядеть со стороны? Все очень даже красиво. То есть, вот, фотографируем со стороны, человек понимает, что вот, он отошел, всю полностью видно, все детали рассматриваются. Как показывает практика, именно после консультации человек принимает окончательное решение, делать у вас или нет. А визуализация проекта помогает ему принять окончательное решение. Не уйти, подумать и забыть про вас, а именно сразу. Он увидел, ему понравилось, он записался на сеанс. Переходим к камере. Это, как я сказал, уже камера нового поколения, как на iPhone 11. Что она дает? Никого не секрет, что клиенты покупают глазами, и очень важно иметь качественные фотографии в своем портфолио. То есть вот у меня, как пример, есть фотографии моей татуировки с разных ракурсов. Я постоянно делаю миллиард фото для того, чтобы выбрать, выбрать лучшую, после чего ее обработать и выбрать уже свои соцсети. Что касаемо обработки фотографий, в данном устройстве есть огромное количество специальных приложений, программ, которые практически не уступают компьютеру, на которых мы можем качественно и интересно обработать нашу фотографию, чтобы она под общий дизайн ваших соцсетей. Что касаемо работы в соцсетях, в принципе здесь есть все те приложения, которые есть на телефоне и компьютере. То есть у нас обычно Контакт и Инстаграм. ВК очень плохо оптимизирован под iPad. Прошло уже пять лет, но эти вопросы уже в Контакте. Но в принципе основные функции он выполняет. Что касаемо Инстаграма, он уже оптимизирован под данное устройство. Можем делать различные классные историики. Там, например, оп сфотографировал, да. Берем и уже что-то рисуем там, к примеру, не знаю, звездочки, планетки. То есть можно как-то интересно стилизовать сториз в вашем инстаграме. Также дополнительно к этому айпаду можно приобрести клавиатуру для того, чтобы без проблем в каких-то документах работать, чтобы печатать какой-то текст максимально комфортно и удобно. У меня есть компьютер, мне в принципе клавиатура не нужна. Но если у вас его нет, можете приобрести клавиатуру без проблем работать. Ну, конечно же, с кайфом можно смотреть любимый тут канал ну, Конечно же, это Кольня. Смотрим, учимся, делаем татуировку. Помимо этого, да, если любишь смотреть кинчики, можно сделать прям прикольную штуку. То есть включил какое-нибудь кино. Ну, да, у нас есть кинчик. Мы закрываем приложение, у нас открывается оно в маленьком окне. Следовательно, мы можем совмещать рисование с просмотром любимого фильма. Рисуем, смотрим, кайфуем. При этом можно сделать его побольше, то есть сдвигать разные углы то перемещать по собственному удобству. Что еще касаемо цены. Если у вас ограниченный бюджет, но хочется iPad Pro, можете купить версию 2018 года. Она не очень сильно отличается от этой, но прослужит вам меньше. Если ваш бюджет еще меньше, то можете купить обычный iPad, нам добавили функцию рисования, но рисование именно предыдущей версии Pencil. Ни в коем случае не рекомендую к покупке блушную технику, предыдущих лет, потому что она уже начинает лагать, тупить, а тем более, если она бэушная, то вы не знаете, как ее эксплуатировать. Ну что, это подошло к концу нашего видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Как всегда, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставим колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Обязательно ставим лайки и пишем комментарии. Всем спасибо, пока!